по проекту «Пересенецам Станца Успеха», для которой отобрали 100 человек участников, сейчас участники уже перешли к последнему этапу проекта, теперь они должны защитить свои бизнес-идеи, среди них выберут победителей и их проекты профинансируют согласно условиям гранта. Именно об этом сегодня нам расскажет руководитель проекта в Александр Чумак. Куратор проекта от станции Харькова Екатерина Стрельченко и руководитель группы тренеров, соочередитель благотворительного фонда Харьков с Наталья Якублева. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте еще раз. Сегодня мы вас собрали для того, чтобы рассказать о самом интересном этапе нашего проекта, а это именно защита бизнес-планов переселенцев, который состоится на следующей неделе. Хочу напомнить, что проект станции успеха реализуется в рамках программы Новый Видлик. В четырех городах это Харьков, Киев, Одесса и Львов. В Харькове этот проект реализует совместная Ассоциация частных работодателей станции Харьков. Фонд реализуется при поддержке Международного фонда возрождения Ведроджин. На следующей неделе состоится защита проектов. В июле месяце ребята пришли обучение, 100 человек, 4 группы, суммарно 53 занятия основам предпринимательской деятельности. Они изучили налоговую систему, юридические особенности ведения деятельности, маркетинг, рекламу, продвижение товаров и услуг, в том числе в интернете. Весь август они писали свои бизнес-планы под пыльным наглядом наших менторов. Это пять реальных предпринимателей. Кстати, тренинги читали тоже ребята, которые ведут свой собственный бизнес. То есть все люди, которые являются исполнительными в проекте, имеют бизнес-опыт, и они им делились в рамках этого проекта. Защита проектов состоится на следующей неделе, 7, 9 и 11 сентября, в помещении нашего партнера Харьковского областного центра занятости, это улица Броненоса-Потемкина, 1А, комната 1. В... 7 числа у нас состоится защита проектов малых стартапов до 15 тысяч гривен, в среду средних стартапов до 45 тысяч гривен и в воскресенье крупные стартапы до 90 тысяч гривен. В рамках конкурса мы отберем 25 лучших проектов, которые будут поддержаны общей суммой 1 миллион 50 тысяч гривен. Еще раз напомню, что эти деньги предоставляет фонд Ведроджиня. И после этого ребята будут закупать товары, услуги, основные средства для того, чтобы стартовать в своем бизнесе. То есть реально живых денег никто выделять не будет. Это одно из условий проекта. Кроме этого, я сразу открою одну из... Приятных новостей. У нас, кроме э, поддержки от фонда Видроджена, появилось уже четыре э, частных инвестора, которые заинтересовались поддержать проекты. Они будут отбирать проекты на свой э, собственный вкус. Четыре э, частных инвестора это благотворительный фонд Юрия Сапронова, это благотворительный фонд Александра Паломарчука, это торговый дом Слобожанка и это э, сеть магазинов ⁇ Колесо ⁇ то есть их представители будут тоже присутствовать на защитах, и они отберут те проекты, которые им понравились, и профинансируют со своей стороны. Это дополнительное финансирование. Политика нашего проекта заключается в том, что мы заинтересованы в максимальном привлечении средств, в том числе от частных инвесторов, для того, чтобы все проекты, либо большинство из них, были профинансированы. На сегодняшний день у нас около 60 проектов, от 15 до 90 тысяч. И, в принципе, все они очень интересны и могут быть рассмотрены любым из частных инвесторов, и мы дадим такую возможность абсолютно открыто. Сразу хочу сказать, что на сегодня наш проект рассматривается как один из образцовых, то есть эталонных в Украине. За время проведения проекта у нас было много посетителей, в том числе иностранцев. Я перечислю некоторых из них. Это один из заместителей главы Харьковской областной администрации. Глушко. У нас был заместитель министра социальной политики. У нас был директор государственного центра занятости. У нас было две делегации проОН, две делегации ОБСЕ. У нас была делегация немецкого фонда GIZ, Ну и еще много ИМОН тоже был у нас. То есть много других делегаций, которые изучали наш опыт которым, главная идея которой является в том, что мы предоставляем не рыбу, как говорится, а удочку, то есть мы предоставляем инструмент для создания бизнеса. На сегодняшний день в рамках проекта у нас действует полноценный центр поддержки предпринимательских инициатив переселенцев, который оборудован 8 рабочими местами но и функциональным устройством, высококачественным интернетом, который, кстати, тоже нам предоставил наш партнер фонд Александр Паломарчука. Там есть мультимедийный проектор, то есть это абсолютно комфортное оборудованное помещение для того, чтобы прийти поработать, получить консультацию от нашего юриста, по началу бизнеса, по его ведению и создать свое собственное дело, зарабатывать деньги, создавать рабочие места и платить налоги. То есть проект абсолютно имеет социальную направленность и на сегодняшний день мы заинтересованы, еще раз подчеркну, в максимальном привлечении частных инвесторов и продолжении проекта. После его календарного завершения. То есть мы надеемся, что этот проект будет поддержан и дальше, и будет работать и на протяжении всего 2016 года. Далее я слово передаю Кате Стрельченко, которая расскажет свое видение. О, Александр так исчерпывающе рассказал о проекте. Я хочу отметить еще такую вещь. Размер финансирования от 15 до 90 тысяч. И сумма финансирования зависит от того, какое количество рабочих мест предположено в проекте, при реализации этого проекта. То есть помощь получат не только те люди, которые получат финансирование, а и люди, которые могут быть приняты на работу на вновь созданные рабочие места. Сейчас у нас есть около 60, чуть больше 60 серьезных бизнес-планов, которые, несомненно, достойны того, чтобы быть поддержаны. Очень приятно то, что количество бизнес-планов стало меньше, чем количество проектов, в том числе и за счет того, что некоторые участники в процессе обучения... В процессе написания проекта объединились между собой и вместо там, трех планов, как было предположено изначально, создали один свой общий, который, конечно, более конкурентен, чем если бы каждый из них писал его по отдельности. Есть очень много интересных направлений в проектах. Это направление... Производство новых технологий, которые могут иметь социальный эффект охраны окружающей среды, это переработка отходов производства, это химическое производство, это создание станции техобслуживания электромобилей, что тоже достаточно перспективное направление. Очень много есть обучающих центров, которые тоже имеют выраженную социальную направленность, которые связаны с адаптацией детей с э, нарушениями развития. Есть э, Проекты, которые направлены на сеть услуг, и среди них тоже есть очень интересные и оригинальные проекты. Еще расскажу о том, что те 60 проектов, которые пришли к защите, они все, несомненно, достойны того, чтобы быть поддержанными участнику. И лично от себя хочу сказать о том, что станция Харьков – это организация, деятельность которая ведется в поле помощи внутренне перемещенным лицам, уже более года мы работаем в этом направлении, конечно же, известны нам те трудности и проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые оказываются в чужом городе по независящим от них причинам. И хочу сказать благодарность создателям этого проекта, фонду Сороса, фонду он же фонд «Идроджиня», за то, что люди, которые были предпринимателями у себя, там, где они жили раньше, имеют возможность делать это здесь и создавать рабочие места и поддерживать таких же, как и они, людей, которые попали в такую же непростую ситуацию. Ну и кроме того, весь наш проект мы прошли вместе с областным центром, центром занятости, занятия проходили на базе областного центра занятости, и, конечно, этот партнер тоже сделал много для того, чтобы этот проект был таким, каким он есть сейчас. Сейчас в зале я вижу присутствующих участников проекта, и я думаю, что можно спросить у них о том, как проходил проект и что они получили из него. Ну, теперь я хочу передать слово Наталье, руководителю mm -hmm. этот, тренеров, тому человеку, который был первой принимающей стороной в этом проекте. Угу. Ну не совсем первая, сначала работали четыре человека рекрутеров из станции да. Харьков, да. Чтобы вы понимали, господа слушатели, сначала станция Харьков работала именно в режиме рекрутинга. То есть она отбирала тех людей, которые заявились, и которые, ну, по их мнению были спроможенок организация организация собственного бизнеса. Было на входе где-то около 300 аппликаций, 300 кандидатур. На финал вышло, как мы сказали, 100 человек. Дальше разбито было занятие 20, по 25 человек, 4 группы, и 4 группы работали в режиме нон-стоп. И, ну, конечно же, мы начинали с того, что стартап в МСБ... Малым и среднем бизнес, это то, чем мы сейчас будем заниматься. Мы все люди три прекрасно понимаем, что не за 15, не за 45, не за 90 тысяч построить завод и запустить самолет не получится. То есть мы старались дать те знания, которые максимально адаптивны к запросу. Потому что вот Саша подчеркнул, и я подчеркиваю, всем иностранным делегациям мы должны давать не рыбу, мы должны давать удочку, Потому что будет зима. Люди останутся здесь, им нужно здесь жить, работать, кормить свои семьи, заниматься ну, своим бизнесом и намного результативнее дать возможность людям стартовать в бизнесе, чем постоянно держать их на социальных подачках. Но мы же прекрасно понимаем, что пособие для ВПЛ это не те деньги, за которые может прожить семья. Поэтому решение было сложное решение было замечательное мы, э, и сейчас мы стараемся о данном проекте говорить всегда и во всех вот, в, например я во всех отношениях с иностранными делегациями обязательно подчеркиваю посмотрите это абсолютно прозрачный проект. Он, мы можем отчитаться за каждую часть знаний, которые мы вложили в наших ребят. Мы можем отчитаться за каждую потраченную копейку, которая пришла на счет, потому что работает центр, есть люди, которые пришли к нам, есть люди, которые получили знания. Приходите к нам на защиту, вот как бы наш месседж. И если я правильно помню, ребята договорились, что защиты будут идти в прямом эфире. Даже. Ну, мы сейчас да, ведем порядке, переговоры, да, да. чтобы сделать стрим, и каждый смог посмотреть защиту проектов. Да, это сложно, да. Да, люди, которые приехали к нам, потеряли все. Ну, и, но мы же все хорошо знаем, что малый и средний бизнес это самая здоровая прослойка общества. Поэтому мы должны активно помогать ей, потому что мы ну, все же знаем, что один работающий кормит как минимум трех-четырех человек, которые есть рядышком с ним. И вот этот вот месседж, что не рыбу, а, не рыбу, а удочку и работа с зоной знаний и навыков мы активно вот, вкладывали в души, сердца и в мозги наших гостей. Ну, разумеется, огромная благодарность фонду «Сороса», потому что для этого фонда данный проект был нетипичным. Он, ну, данный проект как бы был специально разработан, и даже целое направление в фонде «Сороса» выделилось именно по работе с зоной ВПЛ. Потому что ну, такой же беды никогда не было. и Эта ситуация, нужно работать оперативно, результативно. И завтра не, не, не, ну, эти люди не рассосутся никуда. И будет больше, и им нужно давать те возможности, которые есть у замечательного города Харькова. Спасибо. Есть вопросы? Спрашивайте. Ирина ну, да. Антонюк, объектив новости. Вопросы, в общем-то, общие. А людях, которые попали в эту программу, кто они? То есть это студенты, которые... Или, или это уже состоявшиеся там у себя э, донецкие бизнесмены, которые просто пригласили усовершенствовать здесь модели? То есть какие люди попали? Ну, в, в этот проект могли попасть абсолютно, абсолютно любой человек. Э, главное условие для того, чтобы попасть в этот проект э, – это наличие бизнес-идеи, которая жизнеспособна. Это готовность и возможность заниматься своим делом. Возможно, это опыт ведения своего бизнеса там, где этот человек раньше жил. Возможно, это опыт работы в сфере, в которой человек хочет открыть свой бизнес. Главное условие ⁇ это желание открыть бизнес и понимание того, как это будет делаться и как это будет выглядеть. То есть проект попал, а по статистике тех людей, которые вошли в проект, 50% человек имели опыт ведения своего бизнеса, 50% этого опыта раньше не имели, но работали в той сфере, в которой планируется открытие своего дела. Еще могу добавить, значит, по статистике гендерной у нас 55% это женский коллектив. Остальные, да, 45, да, остальные. Один человек из Крыма, 60% Донецкая область, остальные Луканская. Светлана Гуренко, общественная, скажите, пожалуйста, когда участники, которые победят, смогут реализовывать уже деньги? Потому что предыдущий проект, который был, ну, во всяком случае, начинался со состав СВИХАКИ, там тендеры, не монгли там не получили ага. Это не вы. Это начало наверное. Было, начало было совместное. Да. Вы о ведении проекта монг говорите, таки, да? Да, все-таки вот да. Окей, да. Главный мыслитель, все-таки они вот защищают, тогда они уже могут реализовывать эти деньги, средства. Сейчас. Да. Первое, вчера нам поступили деньги именно на финансирование этих проектов. То есть мы, транс, да, называется. Мы их можем реализовать хоть завтра. Первое условие – это зарегистрированный бизнес, частный предприниматель, либо юридическое лицо. Второе условие – это, конечно же, их победа. Третье условие – нам, конечно же, нужны будут документы, которые позволят переводить деньги за основные средства. То есть мы это готовы делать хоть завтра. Вот. Единственная проблема ⁇ это те, кто сейчас находится в нулевой группе, то есть общесистемники, им нужно до 15 числа успеть подать заявление на единый налог, чтобы не платить большие налоги. Ну, мы, да, То есть 11 числа мы объявим о результатах проекта, чтобы у людей до 15 числа было время подать заявку на единый налог. То есть мы готовы проекты финансово поддержать хоть завтрашнего числа. Смотрите, тут в чем важность и тонкость. Я уже сказала, что весь проект, и Катя говорила, и Саша говорил, весь проект администрируют бизнесмены. А бизнесмены всегда чем отличаются ну, такой, высочайшей оперативностью мышления. Соответственно, мы хотим, чтобы этот проект запустился быстро. Вот прошли защиты, поздравили, пожали руки, и сразу к нам счета на стол, и Ассоциация Частных Работодателей начинает эти счета оплачивать. Все. У нас нет желания солить эти деньги на счете, там неизвестно сколько времени. То есть мы хотим, чтобы уже за неделю от момента защиты все, что от нас зависело, мы сделали и... Начали, это люди начали работать на себя, на свое благополучие, на благополучие нашего города. Еще один вопрос в пределении. таки какие-то уникальные проекты а, есть? <святая <бумага> <святая> да, проекты есть уникальные. Но смотря что вложить в слово «уникальные», все проекты, конечно, имеют свою уникальность и отличаются даже от похожих проектов, которые сейчас уже э, реализуются. Э, есть проекты, я их назвала в самом начале. Это проекты, связанные с переработкой в э, вторсырья, и с обслуживанием электромобилей. Вот это достаточно новая идея, кроме того, ну, с электромобилями. Новая, модно и сейчас она действительно крайне актуальна. Но и кроме того, человек, который ее реализует, имеет опыт в этом и натхнение на то, чтобы ее реализовать. Есть идеи уникальные по развитию сети, услуг, для населения, и они тоже достаточно интересны. Это вот сеть парикмахерских, например, в Харькове экспресс быстрого обслуживания, которые будут брендированы и которые точно отличаются от того, что есть здесь сейчас. Можно я? Можно. Да. Я вообще фанатка интернешнл и всевозможных проектов международных, мне страшно это нравится. Я знаю, что 2016 год – это год английского в Украине. Соответственно, вот все проекты, которые связаны с языком, я мужественно поддерживаю, вообще активно, и настоятельно рекомендую заниматься вкладыванием в эти вещи. Потому что есть у меня дружественная, очень любимая организация немецкая, которая всегда оценивает, сколько на каждый вложенный евро они получают результат экономический. Так вот, по их расчетам, на каждый вложенный евро в обучении за год четыре раза знания, это хорошо, это выгодно. Да, уникально. Да. И, и такие проекты есть и тоже. У нас есть. языковые студии есть, и каждая из них и э, это точно, дети, это взрослые Это разные. дети, взрослые, То. это использование технологий, которые, возможно, сейчас не так широко применяются, и они тоже точно могут быть ну, точно будут отличаться от тех, которые есть. Еще просто да. да. Уточнение, небольшое, как эти проекты с момента, когда они уже запустили? Работать, а. Как они будут сопровождаться? То есть, ну, будут контролироваться, сопровождаться. Контролироваться. контролироваться или сопровождаться? Что вас интересует? Хорошо. Как контролируется, Александр? Значит, наши менторы будут, естественно, сопровождать проекты в течение шести месяцев. Плюс мы, как ассоциация частных работодателей, главной миссией которой есть поддержка развития бизнеса и его защита, естественно, будем контролировать развитие этих проектов. Мы заинтересованы, чтобы они работали, развивались, создавали рабочие места, чтобы их никто, не дай бог, не убил извне. Мы прекрасно знаем, какие у нас условия создают государство, поэтому мы... Создадим такой зонтик, который позволит им спокойно работать и не бояться того, что кто-то придет, начнет их там кошмарить, как говорится. Кроме этого, как я уже сказал, мы будем говорить со всеми донорами о продолжении данного проекта дальше. То есть, несмотря на то, что он закончится 1 декабря, но мы готовы тот инструмент, который мы создали, даже доработать. Мы видим там кое-где... Места, которые нужно усовершенствовать и э, готовы его э, дуплицировать даже на другие регионы и даже внутрь области. То есть mm -hmm. не только на Харьков, но и внутрь области. Э, кроме этого, э, мы, э, у нас есть уже небольшая своя социологическая служба в ассоциации. Мы провели опрос среди участников проекта по оценке программы, тренеров. И качество проекта. Ну, а, так же, а так как скромность да. это наша харьковское да. все? Да, по 10-ти бальной системе 8-9-10 выставило 90% участников. Это говорит о высочайшем уровне той программы, которую мы предоставили. Поэтому мы готовы ее продолжать дальше. У нас есть отличный набор тренеров, отличный набор менторов. Более того, мы и первую, и вторую категорию можем расширить. У нас есть отличные специалисты по рекрутингу станции Харькова. У них есть огромная база переселенцев, которым нужно помочь поддержать точно так же, как и этих 100 человек. Поэтому у нас есть все условия, у нас есть ресурс для того, чтобы реализовывать такие проекты дальше. Да, Юридическая да, обязательно, поможем. да, у нас своя департамент юридической службы, такой же департамент есть и у станции Харьков, и они постоянно предоставляют такую помощь, поэтому мы полностью будем сопровождать эти проекты. Ну и кроме того, по поводу юридического воссоображения, хочу сказать о том, что есть несколько проектов юридической направленности да. среди самих Внутри. участников, да, и в процессе обучения. А ну, да, именно это очень важно. Все, да. перезнакомившись и между собой, я думаю, что установили отношения партнерские в том, чтобы иметь возможность обратиться потом к э, с, другому участнику за консультацией. Ну, так же точно, как и в других услугах. Собственно, два месяца шел проект, участники прошли большой путь. И за это время они установили между собой сеть бизнес-контактов и социальных контактов, которые, я думаю, будут потом использоваться и расширяться. Поэтому, если вы сейчас обернетесь, вы увидите вот там Свету Королевцову, которая может рассказать о поддержке юридической уже переселенцам и переселенцам. Более того, у нас, смотрите, у нас была группа в Фейсбуке, называлась Центр поддержки предпринимательских инициатив ВПО. И ребята, е, да, извиняюсь, она есть, абсолютно развивается хорошо. И ребята сами создали группу услуги переселенцев в городе Харькове. То есть там уже можно зайти, они уже обмениваются опытом, они уже э, э, выставляют туда проекты своих э, логотипов бизнеса, обсуждают их вместе, утверждают вместе, друг другу уже оказывают услуги. То есть уже процесс пошел, уже они начинают ловить рыбу теми удочками, которые им дали. Скажите, сколько проектов получат и от чего зависит а, величина гранта? От количества города. рабочих мест. Величина гранта. Сейчас я отвечу с этим вопросом, а потом следующий. Величина гранта строго зависит от количества рабочих мест, которые будут созданы при реализации этого проекта. Вот Почему? Проект важен не только для участников, которые участвуют в этом, ну, для участников проекта, а и для других людей. Есть специальные условия о том, что люди, принятые на эти рабочие места, тоже должны быть из числа внутренне перемещенных то есть, это тоже дополнительная поддержка. Проект 15 тысяч – это рабочее место для самого автора проекта. Проект 45 тысяч – это два рабочих места должно быть создано. И проект 90 тысяч – это пять рабочих мест должно быть создано, то есть, 5 человек. То есть, если посчитать количество проектов и умножить их на то количество рабочих мест, которые будут создано, то можно получить сумму людей, которые получат поддержку. И она будет намного больше той суммы, которая кажется изначально. Значит, сколько проектов будут получать финансирование? 25 уже в рамках проектов будут поддержаны 100%. По сумме частного инвестирования, я думаю, уже плюс 15 может быть. Плюс 15, да. И во вторник я буду презентовать проект в Киеве на большой конференции банковской, там заинтересовались проектом и тоже хотят участвовать в его реализации. Я предполагаю, что возможно до конца года мы сможем привлечь в 50 проектов деньги. да. Да. Значит, стартовали мы тоже немножко цифры приоткрою. Я вот посчитал буквально вчера. Стартовали мы с суммы общей проекта полтора миллиона гривен. Сейчас он уже дошел до двух миллионов общий бюджет. То есть кроме полтора миллионов, которые были предоставлены ведроченям, мы уже дополнительно ориентировочно привлекаем либо уже привлекли еще полмиллиона. Это деньги, которые идут на реализацию бизнес-плана в Да. да на но ну, часть там совсем небольшая часть это оборудование центра остальные деньги да, идут, пойдут на финансирование проектов значит приблизительные прикидки опять же которые я делал на следующий год для того чтобы проект реализовывался и мы могли создать где-то 200 уже бизнесов. Для этого можно и нужно привлечь 5 миллионов гривен. И это вполне по силам, такие деньги привлечь и реализовать этот проект. И опять же для сравнения, в этом году областная программа льготного кредитования бизнеса в Харьковской области предполагает выдачу кредитов на сумму 160 тысяч. На весь мегаполис? На весь. На весь? Да. А здесь только один проект? Тут только один проект, минимум миллион пятьдесят. Ну, это будет сумма больше. То есть мы такие, э, такие мощные инвесторы. В нашей... Мы фактически, да, мы инвестируем в Харьковскую область, в экономику мы Харьковской области. Есть, да. Причем в чем прелесть э, этих денег? Эти деньги приходят сюда и тратятся на здесь. товары и услуги здесь, у малого именно бизнеса. То есть мы контактируем везде с малым бизнесом, мы вкладываем в малый бизнес. То есть мы создаем рабочие места именно там, где их создать намного быстрее, дешевле, чем в промышленности, и их эффективность выше. Ну, и, и По поводу Харьковской области, э, хочу сказать о том, что обязательным условием этого проекта для участников является регистрация э, юридической формы или частного предпринимателя или юридического лица вот, и обязательно оформление сотрудников на работу. То есть те налоги, которые платятся с этого бизнеса, они тоже остаются в Харьковской области, что тоже, наверное, является плюсом для этого проекта именно здесь. Еще добавлю, даже не только Харьковская область, я забыл совсем, у нас есть проект из Днепропетровска и СУМ, если они будут поддержаны, то налоги будут платиться в тех областях. Ну да, то да. есть Харьковская область еще инвестирует в другие, другие, другие области. Да, да. Да. Так как скромность наша все, я опять же влезу с комментариями. Да. В рамках этого э, мы стараемся об этом проекте говорить. Говорить много, качественно, говорить на различных уровнях. И э, 17-18 сентября э, под моим нескромным руководством будет женский форум предпринимательства. И там наши гости, которые прошли обучение на проекте «Новые лица», э, тоже будут участвовать. Потому что мне значительно проще дать эту информацию по базе наших ВПЛ, чем бегать где-то выискивать потенциальных участников. Это гранд посольства США, где будет предоставлено проживание, питание, великолепные секции истории успеха, 12 мастер-классов. и, ну, Я, проглядывая базу, зарегистрируюсь, с огромным удовольствием увидела там нашу. Опять же, 17-18 да, сентября, но уже в Киеве, мы опять будем презентовать этот проект на уже форуме малого и среднего бизнеса Украины. Присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь. Да. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое.